Красно-древняя Кыргызская земля, ее небесные и могучие горы, как будто сказочные великаны, охраняют мир и покой живущих на этой земле людей. Человек, живущий на этой земле, ощущает гармонию природы и ее величие. Но этот хрупкий мир подвижен опасности и в любой момент может быть разрушен, так как зло, горе и беды войны находятся рядом. Эту древнюю землю наши предки защищали с оружием в руках от многих иноземных нашествий. Кыргызская республика, как любое суверенное государство, имеет право на гарантированную защиту своей территории. В нынешнее время на защите мирного труда многонационального народа Кыргызстана стоят ее вооруженные силы. В соседней республике Таджикистан уже в течение нескольких лет идет братоубийственная война, в результате которой сотни тысяч людей потеряли дома, остались без крова, Десятки тысяч оказались в роли беженцев. С первых дней своего образования вооруженные силы Кыргызской республики совместно с армиями других государств Содружества оказывают братскую помощь соседнему Таджикистану в охране границы с Афганистаном. На основании решений глав стран-участников Содружества независимых государств о мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Республики Таджикистан с Афганистаном в Кыргызстане был сформирован отдельный стрелковый батальон для выполнения боевой задачи по охране государственной границы. Несмотря на собственные экономические трудности, республика находит средства для обеспечения этого батальона всем необходимым. Из соединений и частей Министерства обороны Кыргызской республики выделяются подготовленные военнослужащие. Комплектование производится на добровольной основе, переброска личного состава, осуществляется воздушным и автомобильным транспортом, силами и средствами Министерства обороны. Эту страну справедливо называют крышей мира. Перевалы горного Бадахшана таят в себе много неожиданностей и опасностей. Каждый раз марш кыргызского батальона к участку охраняемой государственной границы проходит в экстремальных условиях. Бурна и своенравна река Пянши по которой проходит рубеж ненависти и страха. На участке таджико-афганской государственной границы свыше ста километров воины кыргызстанцы выполняют свою нелегкую и ответственную задачу. Днем и ночью в стужу и зной держат границу сыновья Кыргызстана. Времена взаимной подозрительности между государствами потихоньку уходят в прошлое. Но пока существуют между странами границы, и, очевидно, долго еще будут существовать, наличие их и охрана – важнейшие атрибуты и обязанности государства. Эти горы очень похожи на наши, родные, но их склоны и ущелья могут таить смертельную опасность. В любой момент может прогреметь предательский выстрел, или под покровом ночи попытаются прорваться вооруженные до зубов боевики». Сейчас в Ишкашиме находится уже седьмой батальон, сменяющийся на днях. Через миротворческий батальон прошли сотни офицеров. В нем получили боевой опыт тысячи солдат. Добрая половина офицеров Министерства обороны побывала в Ишкашиме в составе оперативных групп. Наш народ по праву может гордиться своими солдатами. Они поставили надежный заслон бандформированием, потоку оружия и наркотиков. радостно возвращение на родную землю. Она встречает своих сыновей ласковым теплом и солнечной погодой. Они с честью выполнили свой воинский долг и могут с легким сердцем переступить порог родительского дома. Разные чувства владеют командиром батальона, докладывающим о выполнении боевой задачи, и генералом, принимающим его доклад. Командира ждет заслуженный отдых. А генералу вновь придется вводить в Таджикистан новый состав батальона. 29 мая 1992 года указан президента Кыргызской республики все воинские части и учреждения, которые дислоцировались на территории Республики Кыргызстан, взяты были под юрисдикцию Кыргызской Республики. Поэтому 29 мая 1992 года считается днем создания вооруженных сил в Кыргызской Республики. Раньше Кыргызстан <как> собственной вооруженной силы не имела. Поэтому строительство вооруженных сил значит, связано с большими трудностями и очень большой кропотливой работой. после Принятие по юрисдикции всех воинских частей и учреждений было создано Министерство обороны Краснодарской Республики, ее главный штаб как орган управления, создана штатная структура, исходя из нашего экономического, военно-политического положения. Значит, создана нормативная правовая база деятельности вооруженных сил, наложено было международное сотрудничество, в рамках СНГ и с другими государствами. Имея собственную армию, Кыргызстан выступает полноправным субъектом международного военного сотрудничества. Процесс укрепления военных связей идет как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Налажены прочные и взаимовыгодные связи с военными ведомствами других государств. Новым шагом по укреплению мер доверия и военной безопасности стало решение о создании Центрально-Азиатского батальона и участие в программе «Партнерство во имя мира». Великая Отечественная война огненной колесницей пронеслась по судьбам и жизням кыргызстанцев. Сотни тысяч посланцев кыргызской земли сражались на ее фронтах. Десятки тысяч их так и не вернулись домой. Неувядаемой славой покрыли себя воины прославленной гвардейской панфиловской дивизии. Горит вечный огонь. Символ благодарной памяти потомков. Героическая история народа, животворный родник боевого духа и традиции армии. Одна из них рождена в Таласе земляками генерал полковника Ирзакана Субанова. Из глубины веков дошел до нас отцовский обычай благословления юношей, отправляющихся на битву с врагом. Мы с вами являемся свидетелями возрождения этого обычая. Каждый год у гумбеза Манаса, святыни Кыргызов, таласцы устраивают проводы в армии молодых призывников. Никогда они не нарушат своей воинской клятвы, Данные у колыбели кыргызской независимости и государственности. Заветы Манаса, напутствие родной матери, убеленного сединой ветерана и генерала, не дадут ему уронить крылья в своей воинской и мужской чести. оттандым, оттандым, В частях при подготовке вновь прибывшего пополнения особое внимание уделяется физической закалке воинов. На специально оборудованных спортивных городках проводятся комплексные упражнения с повышением физических нагрузок, чтобы воспитать солдате стойкость к перенесению тягот и лишений воинской службы, выносливость, физическое совершенство. На полосах препятствий, лестницах и тренировочных площадках отрабатывается ловкость, Быстрота реакции, взаимовыручка. На соблюдение правил личной гигиены в армии отводится определенное время. За здоровьем личного состава зорко следят военные медики. Регулярно проводятся утренние и профилактические осмотры. Для укрепления морально-психологического состояния и воинской дисциплины в вооруженных силах организована система общественно-гуманитарной подготовки. На занятиях воины получают углубленные знания об общественно-государственном устройстве, законах, обычаях, традициях народа, событиях в республике и за рубежом. Программой боевой подготовки в армии предусмотрено все – от овладения приемами самообороны до организации культурного досуга и отдыха военнослужащих. Но самое главное – боевая готовность. охрану воздушных рубежей Кыргызской республики днем и ночью, в любых метеорологических условиях, осуществляют части и подразделения противовоздушной обороны, неся боевое дежурство. Одна из частей противовоздушной обороны, несущей боевое дежурство, прославленный Аршанский краснознаменные ордена Суворова третьей степени, зенитно-ракетный полк. Эта войсковая часть имеет славные боевые традиции которые продолжают нынешнее поколение кыргызстанцев. Под руководством опытных командиров, осваивая в короткие сроки сложную боевую технику, повышая свою профессиональную подготовку, физическую выносливость, они несут боевую службу в составе боевых расчетов. На вооружении зенитно-ракетного полка стоят современные зенитно-ракетные комплексы, способные с высокой вероятностью поражать современные средства воздушного нападения. Радиолокационные средства позволяют своевременно обнаружить маловысотные, маневрирующие, скоростные, малоразмерные цели, применяющие все виды маневра и помехи, и выдать информацию о них на командный пункт полка и командные пункты зенитно-ракетных подразделений. В течение нескольких секунд командиром полка принимается решение на уничтожение обнаруженных воздушных целей. крылья соколят крепнут в учебе бесстрашие мужество и смелость не даются с рождения а достигаются множеством форм воинского воспитания важнейшим из которых является воспитание физической силы главного достоинства и украшения настоящего мужчины Несмотря на свою молодость, вооруженные силы Кыргызской Республики имеют глубокие исторические корни в свободолюбивых традициях нашего народа и восходят своими истоками к временам легендарного Манаса. Его имя является олицетворением патриотизма, любви и беззаветного служения Отечеству и народу во имя мира на нашей земле. солдата. В напряженных буднях армейской жизни идет поиск наиболее оптимальных способов ведения современной войны, отработка различных тактических приемов и задач. И главным элементом боевой подготовки выступает одиночная подготовка. Армия Кыргызстана внимательно изучает опыт ведения боевых действий минувших войн и современных военных конфликтов. Ее военное искусство строится с учетом географических условий нашей Горной Республики. Учится вся армия. Солдаты, офицеры, штабы всех степеней и даже многоопытные генералы. Жестокое правило войны учит, побеждает тот, кто поражает цель первым выстрелом, снарядом на предельной дальности и с наименьшим расходом боеприпасов. Именно этому учит молодых воинов генерал Субанов, сам прошедший суровую школу афганской войны. Чтобы умело владеть и применять в бою современную военную технику и оружие, от сегодняшнего солдата требуется высокая профессиональная и общеобразовательная подготовка. Нужно хорошо знать математику, физику и другие точные науки иметь высокий интеллектуальный уровень и морально-боевые качества. Незамысловатый прост, полевой солдатский быт. Коротко его отдых между занятиями и учебными боями. Но найдется время и для песен, и для письма домой. Солдат в поле не воин. Армия великая школа жизни. Она учит преодолевать эгоизм, скрывать свои слабости, делить с боевым другом все радости и огорчения военной службы, понимать благородное значение солдатской дружбы и войскового братства. Сам погибает, а товарищи выручают. Многие лучшие человеческие качества воспитывают этот учебный бой Офицер – профессия героическая. Он является основной фигурой в армии, ее золотым фондом. От его профессиональных, человеческих и духовных качеств зависит успех в обучении и воспитании, физическое и моральное состояние его подчиненных и, в конечном счете, победа в бою. Они в учебных классах, полигонах и танкодромах, в караулах и боевом дежурстве не только обучают и воспитывают солдат и сержантов, но и сами шлифуют свое боевое мастерство и идут к новым командирским высотам. Силы нашего суверенного государства имеют в своем составе и авиацию, которая является грозным и часто единственно эффективным оружием в условиях горной местности. Основа военно-воздушных сил — опытные, высококвалифицированные летчики, освоившие несколько типов летательных аппаратов, имеющие налет от двух до трех тысяч часов. Большинство из них прошли школу боевого применения и в качестве летчиков-инструкторов обучают воздушному мастерству курсантов. Успех в воздухе куется на земле. На выполнение боевой задачи одним летчиком работает свыше ста специалистов технического обслуживания, связи и тыла. Романтикой на все, что связано с авиацией. Но мало кто знает, какие физические и моральные нагрузки ложатся на плечи пилота. Порой в экстремальных условиях летчику приходится испытывать перегрузки до шести единиц. Летчик – профессия героическая. И потому в рядах авиации проходят службы только фанатично преданные своему делу люди. О них слагаются песни. Им посвящаются стихи. Он за штурвалом и прицелом рискует головой и телом, но верит друг своей машине и инженерных рук вершине, себе уверен, и полет достойно выполнит пилот. Мечту летать он не предаст, а надо будет, жизнь отдаст. существует армия, столько и существуют воинские ритуалы. Не переоценить их значение для воспитания у военнослужащих чувства патриотизма, любви к родине, дисциплинированности, гордости за принадлежность к армии и своей части, верности боевому знамени, присяги. Воинские ритуалы это зримое воплощение красоты и величия воинской службы, доблести и чести, славы и жертвенности профессии военного. Они напоминают ему о его священном долге, о его обязанности ценой жизни и здоровья защищать мир и покой родной земли. Они учат его чувству воинского братства, так как воинские ритуалы всегда исполняются коллективно. Никогда солдат не нарушит свои клятвы, данные им принародно, на глазах у своих родителей, любимой девушки и сверстников. Армия всегда была предметом особой заботы любого государства и неотъемлемой частью общества. Поэтому человек в погонах, как никто, остро воспринимает процессы, происходящие в обществе. Вот почему он всегда пользовался всеобщим уважением у народа. Армия – это детище своего народа. Высшей формой обучения, экзаменом гражданской зрелости для военных являются тактические учения. Они требуют от каждого максимального напряжения всех сил и предусматривают тщательную подготовку личного состава, вооружения и техники. И когда настает время показывать своему народу то, чему ты научился и на что способен, военные забывают о своих трудностях. Реалии сегодняшнего дня таковы, что проведение тактических учений с боевой стрельбой обходится очень дорого. Девиз «Честь имеют для военного не пустой звук». Он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы с честью выполнить поставленную задачу. Есть такая профессия – Родину защищать. Все лучшее, что есть у офицера, талант, молодость, способность, здоровье, он кладет на алтарь отечества. И вот закончился очередной учебный бой. Строи усталых солдат и офицеров возвращаются к местам постоянной дислокации. Но учение заканчивается только тогда, когда проведен их тщательный разбор, сделаны необходимые выводы из допущенных ошибок и достойно награждены лучшие. Впереди всех ждут новые задачи, новые заботы, новые ожидания. Сегодня мы должны ясно сознавать, что будущее имеет лишь тот народ, который способен постоять за свою честь и достоинство, обеспечить свободу, независимость и единство. Только при таком подходе Кыргызстан будет сильной и процветающей страной и обеспечено ему великое будущее. Уйдут годы неспокойного солнца и зацветет земля.